с любовью из моего домика будто бы закончились все посевные работы и можно заняться благоустройством, например, тех местечек которые я все мечтала заняться у меня не получается это у нас вход в огород из двора, я показывала это не один вид здесь у меня полка стоит с гераниями когда я выставляю на улицу они у меня вот на такой полочке пристраиваются. Здесь Бегонии. Но вопрос не в этом. За этим забором у меня всегда было пустое местечко. Такое. Почему оно было пустым? Ну, наверное, потому что здесь находится люк выгребной из бани. И всегда это место как-то оно ну, пустовало. стоял два вазончика, скажем, и все на этом. Но в этом году я решила исправить положение и сделать что-то такое, чтобы было красиво. Я посадилась специально для. У меня была задумка зимы вот ясколку Это многолетнее стелищеся растение такое. Очень хорошо цветет оно. Не нуждается оно в таком удобрении, но ну, может среди камушков. Она вот тут завязалась у меня хорошо и конечно внизу у меня тут гравийная подушка и немножко грунта благородного здесь у меня вот на этом месте где плитка такая побитая осколышками всегда росла бурьян трава я ее выгребала сейчас я сделала тоже подушечку под эти плиточки сбрызнула ее гербицидом чтобы не росла трава и вуаля Получилось вот так вот. Здесь у меня обрамление сделано камушками, которые привозили детки, внуки с Каспийского моря. Это крышки из горшочков, которыми я не пользуюсь. Здесь у меня веночки стелящиеся, такие очень красивые розовые, сиреневые. Свои семена у меня. И вот эти большие камни я сделала сама. Мне очень так неплохо сюда вошли. Ну, на этом пеньке у меня ведро, в этом ведре петунья. Но смысл в том, что это ведро без дна. Оно без дна, вот нужно было так, вот сейчас я ее приспособила под петунь. Вот эта клумба у меня среди горшочков получилась. Видите, какая? Здесь у меня иберис посажен, в веночки в перемешку. Ну дай бог, что они будут свистеть, не особо прихотливое это растение. Видите, мое ведро без которое. И тут же у меня также ясколка вот посажена. Она ну, тоже взялась, уже сидит такая бодренькая, хорошая. У нас здесь умывальник такой ручной, уличный. И вот под ним тоже сын. Говорит, это не нужно нам. Уже нет необходимости в этих плитках. И я вот тоже пристроила их сюда. И знаете, вроде как вот это местечко сейчас получил какой-то свой вид такой заключительный у меня к чему я стремилась потому что всегда тут было не пойми что этот цветочек у меня всегда валялся сейчас он встал как будто надо как будто тут он и стоял это у меня злаковые но эти злаковые у меня подмерзли подмерзли подмерзли они у нас были заморозки подмерзли конечно жаль вот сейчас петуни уже здесь хорошо в стареньких ведрах встала Видите, какая она уже красивая. красивая красивая. Так что, мое местечко, тоже это у меня, это у меня уже питунья. И вот это место за забором, которое столько лет у меня суставало из-за того, что все-таки там емкость, выгребная яма, и я ничего не решала сюда посадить. И в результате, как все это зацветет, я думаю, будет очень даже неплохо смотреться. Так что облагораживайте места свои любимые. Будет вам радость. Будет вам радость. Здесь у нас стоит такой перевернутый ящик металлический. Ну Где-то присесть, посидеть. да И просто, может быть, что-то помыть, прибрать. Такой желтый ящик, он стоит здесь давно. И, наконец-то, вот он, законченный вид за забором из самодельных камушков и сбросовых таких горшочков, которые мне просто уже не нужны, я ими не пользуюсь. Вот посмотрите, что можно сделать практически из ничего. Если вам понравилась моя затея, моя мысль, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Вы были с любовью из моего домика вперед.